практическое занятие номер 4 грамматика на практическое занятие номер 4 вынесены следующие грамматические темы не формы глагола инфинитив причастие сложное дополнение сложное подлежащее для того чтобы вспомнить указанные выше грамматические темы выполните все задания из методического пособия «Английский язык. Практику» на страницах с 45 по 72 письменно. Если у вас возникли сложности, обратитесь к грамматическим справочникам или интернет-ресурсам. Лексика. На практическое занятие номер 4 вынесены следующие лексические темы. Образование в странах изучаемого языка, а также других странах по выбору учащихся, ведущие университеты, Возможности для обучения в зарубежных университетах, преимущества, недостатки. Для знакомства с системой образования в Великобритании можно использовать учебное пособие, размещенное в интернете по указанному адресу. Необходимо составить устную тему образования в США» или «Образование в Великобритании», Записать ее письменно и быть готовым рассказать ее преподавателю устно. Презентация. Выполните презентацию про образование или университет в выбранной вами стране. Презентация защищается в устной форме. Отчетность. После выполнения заданий по грамматике и лексике вы предоставляете письменно выполненные упражнения и задания а также вашу презентацию. Ваши письменные работы будут проверены. Если количество ошибок будет незначительным, то работа будет зачтена. Если ошибок будет много, преподаватель может вернуть их на доработку. Трудности. Если у вас возникают трудности, обратитесь к преподавателю. Можно подойти после занятия, можно обратиться к нему дистанционно. Вместе вам будет легче решить все проблемы. После того, как вам зачли практическое занятие номер четыре, вы можете перейти к практическому занятию номер 5. Интернет-ресурсы для составления устной темы и презентации.